Итак, как вы помните, программа занятий начинается с упражнений на дыхание, и далее мы переходим к упражнениям для голоса, к упражнениям на возрождение и настройку вашего природного голоса. Упражнения на дыхание мы с вами уже сделали, и теперь самое время заняться упражнениями для возрождения природного голоса. В этом уроке я покажу вам базовое упражнение, которое вы можете делать когда угодно, и где угодно практически неограниченное количество раз начинайте выполнять его от одной минуты то здесь не нужно делать 8 раз или 16, можно прямо в течение одной минуты делать это упражнение. Оно очень хорошо разогревает ваш вокальный аппарат, расслабляет, снимает зажимы, блоки. Все это помогает вам почувствовать истинное природное звучание вашего голоса. Упражнение называется «Хам», и здесь очень здорово, что перед гласным звуком стоит согласный звук х, хам, хам, у вас будет более такой плавный вход в гласный звук открытые гласные они достаточно сложные. давайте попробуем сделать вы берете совсем небольшой вдох и несколько раз подряд делаете при этом не старайтесь сделать громко красиво важно именно почувствовать вот здесь в грудной клетке вибрации вы можете ладошку положить себе на грудь и почувствовать, что там есть, пусть даже совсем легкие вибрации, но это уже хороший знак. Итак, делаем. Итак, ваша задача полностью расслабиться, делать тихо, не обращать внимания на красоту звучания вашего голоса. Погрузитесь в такое легкое медитативное состояние. Делайте на выдохе прям и приходите в звук М. То есть вам не нужно слишком долго тянуть звук А. Иногда студенты делают вот так. Мы привыкли в вокале тянуть именно гласные звуки. Здесь обратная история. Мы тянем именно звук М. То есть приходим в звук М и его тянем, ощущая вибрации и на губах, и в грудной клетке. Надеюсь, вы эти вибрации почувствовали. Давайте со мной еще раз. Хам, хам, хам, хам, хам, можете задействовать низы ваши, хам, максимально низко опустить. Хам, хам, хам, хам, хам. Самое главное, чтобы у вас не напрягалось горло, не образовывались зажимы, чтобы все было максимально комфортно. Если вы делаете этот звук и не понимаете вообще, откуда он у вас идет, где точка образования вашего звука, вот это место, где образуется звук, значит вы все делаете правильно. То есть звук как будто бы э, идет из ниоткуда. Вот это самые правильные ощущения. Легкость звучания, то есть вы приучаете ваш голосовой аппарат звучать очень легко. И поверьте мне, что если вы в течение недели будете делать даже Одно это упражнение, ваш голос уже будет звучать по-другому, он будет звучать гораздо лучше. И еще одно упражнение, которое вы можете выполнить, это стон на звук мм, На нем вы уже тренируете работу с диапазоном и немножечко его расширяете. Мы будем двигаться сверху вниз. Изображайте, что вы стонете. Подключайте обязательно эмоции. Здесь у нас уже закрытый звук «М». Сверху спускаемся вниз. Вот таким образом выполняйте упражнение 8-16 раз. И больше упражнений на возрождение природного голоса и его настройку я даю в курсе, который так и называется, возрождение природного голоса. Там три уровня сложности. Если вам актуально проработать свой голос, настроить, возродить, то обязательно записывайтесь на этот курс, он будет вам очень полезен.